ребят всем привет мы с утра пораньше время 830 зашли уже в леруа купили самый дешевый секатор потому что тот что за среднюю цену он уже сломался а этот оказался даже очень ничего взяли еще один на всякий случай и вот такого вот садовую пилу все мы приехали Сейчас Саша подготавливает все остальное, что нужно для электрики. И электрик у нас будет где-то минут через 30. Я пошла пока вчерашний хмель буду добивать. Смотрите, какие корни у хмеля. Вообще. Я, конечно, замучилась немножко с ним. Но вот у меня еще два последних толстых корня остались. Я его вот даже рукой обхватить не могу до конца. И немножечко здесь выровню землю. Хотя бы по тропинке не будет вылазить он. Возвращаемся к первой находке, которую я увидела. Сначала увидела вот это вот, потом металл рассохшийся. Я, наверное, всегда мечтала побывать на раскопках. Мечта сбылась. Господи, это похоже на медь. Да? Хотя. Ладно. Сейчас Саша придет разберется. Он там соседкой разговаривает. Еще одна такая же. Вот что-то зеленое. там где сейчас нашла вот эти вот крышечки написано цена в 15 рублей 70 копеек все электрик у нас приехал протягивает пока что провод от дома до столба было. Расчистил сюда тропинку уже. Хоть подойти можно. Вот то есть скважину С этой стороны мы ходим. Хотим тоже подход сделать хороший. И туда еще несколько метров как раз Ну и тут, чтобы хотя бы вот это уже ничего не будем очищать. Пока забор не поставим. Хотя бы просто от бутылки убрать, сюда мусор убрать. И то хорошо будет. Ну, туда уже, наверное, не пойдем расчищаться. И здесь, то есть здесь расчистили. Здесь вот бак освободился полностью. Сквашини тоже подход уже более менее нормальный стал. Давайте посмотрим, что там делают родители. Всем привет, друзья. Всем привет. Да, сегодня у нас будет очередное видео о том, как мы разбираем вот это вот чудо, чудо нашу чудо-усадьбу. Сегодня будем заваривать дверь эту, раскапывать дверь ту, вешать на нее, наконец-то, нормальный замок, делать раскопки в доме, освобождать целых две комнаты, чтобы нам можно было заходить, отдыхать, ведь это самое важное, как нам говорят наши комментаторы. Куда уж нам без ваших советов. Вот. Ну и, конечно же, порядок будем на участке наводить, дергать вот так вот камеру, как я люблю. И все в этом роде. В общем, подписывайтесь, если еще не подписаны, смотрите наш ролик и оставляйте комментарий. Открыто, или открыто? Попробуй. Открыто, значит, да? <музык> что говорите, тут разбирать не надо? Да, <см�> <смех> <смех> <смех> совсем. Ну, Ничего не надо. <смех> Прям вот, ну, вообще, да. трубы. <смех> вот то трубы. Тут справа зато комната свободная. Вот эта помывочная, что ты ж тут не была ни раз, ты ж не лазила вот в комнату. А справа, видишь, барнак. Вот мы с той двери заходим, вот здесь вот метр получается, вот лестница только -то пошла, Там, уже я на, а, тут надо, надо, надо, надо, надо, ручка есть, даже йод, железные петли, советская изолента, обувь, ремень. Фу, кошмар, даже зеркальце полностью перемотанное изолентой, как у попугайчика. Фу, кошмар какой. Открывашка. И опять цепи. Надо? Нет, не надо. <съём> К Саньку в коллекцию. <съём> надо, да он такого точно у него нету. три комнаты получается два две комнаты ни черта не видно правда такая вот маленькая комнатушка раз не него вообще ничего нет И такая комнатушка 2 здесь есть ксюша такая дверь деревянная мы ее расчистили эту комнату теперь мы можем здесь складывать свой инструмент на второй этаж в общем осталось пол разровнять эту мусор хотя была по ну, в общем, сейчас будем заниматься. И замок на эту дверь будем сейчас вот варить с отцом, пока мы здесь. Такие дела. Ждите продолжение. В общем, загрузили мы сюда старый инструмент. Здесь наш инструмент. Лестница теперь свободная. И в той комнате... не видно ничего, в общем, ладно, мы сюда металл загрузили Бо-бо-бо-бо-бо, привидение Закрывай, хозяйка, сама